Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». И сегодня мы вам расскажем о крупнейшем педагогическом форуме, который прошел в конце мая с успехом в стенах Казанского федерального университета. Я Елена Шмелева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех», а больше известная как основатель образовательного центра «Сириус», посетила наш Казанский университет. Самый известный антивирусник в мире связан с брендом «Касперский». И Наталья Касперская, директор фирмы «Инфовач», сооснователь фирмы лаборатории Касперского, провела переговоры с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым. Приоритетные вопросы развития фармацевтической отрасли обсуждались на уровне президента Татарстана Рустама Миниханова. В обсуждении приняли участие представители Министерства промышленности России, а также ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. И напоследок мы вам расскажем о том, как Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ выиграл грант Британского совета для проведения молодежной школы конференции по геномике в Ноттингемском университете. Крупнейший ежегодный международный педагогический форум уже в пятый раз с успехом прошел в Казанском федеральном университете в конце мая этого года. Он собрал более 600 участников из 140 вузов России и 74 зарубежных вузов из 30 стран мира. Столь большой авторитетный состав участников форума он не случайен. Напомним, что Казанский федеральный университет входит в топ-101-125 лучших вузов мира по педагогическому образованию. И Институт психологии и образования Казанского федерального университета является главным драйвером происходящего мероприятия. Ученые всего мира по педагогическому образованию приехали в Казанский федеральный университет, чтобы лично убедиться в новых подходах российского образования, которые демонстрирует Казанский федеральный университет последние годы всему миру. 29 мая в Казанском федеральном университете стартовал один из самых представительных форумов России и мира, посвященных педагогическому образованию. Вот уже в пятый раз в КФУ приезжают ученые со всего мира, чтобы обсудить основные тенденции в педагогическом образовании, а также чтобы найти новых партнеров из разных университетов. В этом году для обсуждения актуальных проблем школьного образования и подготовки учителей в КФУ собрались педагоги из США, Англии, Швеции, Германии, Казани.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 подходы исторические, пытаемся трансформировать и процесс подготовки учительских кадров. И это же является критерием экспортной оценки. Я имею в виду вот, проведение круглых столов в рамках данной международной конференции, когда наши подходы оценивают экспорты внутри страны, так и вот наши коллеги из партнерских университетов. Приехало достаточно много людей из 74 практически университетов мира и более 130 наших университетов. Есть как классические университеты, так и есть университеты чисто педагогического уклона. Цель такая, чтобы мы вылавливали, если можно это слово потребить, самое лучшее, что делается в мире, и пытались все это реализовать на площадке нашего университета и, соответственно, наши школы. Программа «Форма» предполагала под собой работу в рамках четырех научных конференций. Их темы направлены были на рассмотрение всех аспектов работы учителя – от воспитания до цифровых технологий и интеграция образования в государственные программы развития различных стран. Их темы были направлены на рассмотрение всех аспектов работы учителя – от воспитания до цифровых технологий и интеграция образования в государственные программы развития различных стран.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 В качестве спикеров на форуме выступили представители университетов Оксфорда, Дублина, Дрездена и других. Всего же в форуме приняли участие 140 высших учебных заведений России и 75 зарубежных из более чем 30 стран. Свыше 600 российских и иностранных ученых обсудили актуальные проблемы подготовки будущего учителя педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве. Сегодня это большая конференция, которая посвящена и подготовке, и переподготовке педагогических кадров. После этого мы поедем на встречу президента с победителями национального чемпионата WorldSkills. То есть все это как раз говорит о том, что мы роль педагогов, учебных мастеров, производственного обучения. Мы ставим по главу угла, потому что какая бы система, методика, там, гаджеты и все прочее не появлялись, все равно во главе угла стоит педагог. КФУ является одним из известных научных центров России в области образования и педагогики. Университет имеет уникальную модель подготовки учителей, которая сочетает преимущества классических и педагогических вузов. Здесь имеется возможность в полной мере задействовать в образовательном процессе профильные предметные институты с их преподавательским составом и лучшими лабораторными базами. Но одновременно сохраняются и цены зарекомендовавшей себя традиционной системы подготовки учителей. Мы гордимся Казанским федеральным университетом, его ресурсами и кадровыми, интеллектуальными. Напомним, что международный педагогический форум – это крупнейшая площадка на постсоветском пространстве по обмену передовым опытом в подготовке учителей для российских и зарубежных ученых. И в этом году принять участие в нем приехало свыше 600 человек. У меня есть международные исследования о требованиях к молодым учителям. Я вижу работу моих коллег из своей страны других стран и понимаю, что делать дальше. Приятно видеть, что это идет на пользу. Мне нравится несколько вещей. Я провожу очень много международных исследований в области образования, а именно в сфере изменений в образовательных системах. Я исследую, как это складывается на обучении детей в школах и обучении учителей. Образование учителей вызывает у меня особый интерес. Это тема, о которой я больше всего думаю. Um, I think, uh, you know, more, uh, yeah. Я работаю с людьми, обучающими учителей и также преподаю методологию дизайн-исследователь. Я приехал сюда по ряду причин. В этом году я буду рассказывать об образовательном обществе в моей стране. Также я буду принимать участие в пленарном заседании. Вот причины, по которым я пришел широта как бы представленных uh, докладов по тематике подготовки учителя но и глубина именно исследовательская глубина она конечно uh, uh, с, по сравнению допустим с форумом, который я посещал года 3-четыре назад. Сейчас это заметно, и как исследователь, конечно, мне интеллектуально приятно наблюдать эти изменения. Стоит отметить, что в рамках в КФУ презентовали международную монографию, посвященную проблемам образования, авторами которой является профессор Департамента образования и инноваций в Аризонском университете США Мария Тереза Тато, почетный профессор Оксфордского университета Ян Мендер и заместитель директора по международной деятельности Института психологии и образования КФУ Роза Валеева. Мы будем говорить о книге, вышедшей в январе и выпущенной в нескольких странах. В моей стране Англии, Мексике и США. Одна из глав, Айдаром в ней была написана директором этого института Айдаром Калимулином и Розой Валиевой.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 «Я впервые на этой пятой уже международной конференции. Это лучшие дни этого года. Это лето, это восторг от профессионального общения, это множество новых контактов, это фантастические ощущения и от удовлетворения профессиональными контактами и от города».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 Елена Шмелева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех», основатель образовательного центра «Сириус» и сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, посетила город Казань и встретилась с президентом Татарстана Рустамом Менихановым. В Казанском федеральном университете Елену Шмелеву встречал ректор Ильшат Гафуров, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта. Стороны обсудили проблемы, возникающие в педагогическом образовании на всех уровнях и пути их решения. Немного информации по Елене Шмелевой. Родилась в 1971 году в городе Ленинграде. В 1995 году закончила факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета. В 2005 году защита кандидатской диссертации. С 1999 по 2006 -й руководитель социологического агентства. С 7 по 11 заведующий кафедрой факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. И уже с 12 по 14 год является исполняющим деканом высшей школы управления и инновацией Московского государственного университета имени Ломоносова. С 2015 года руководитель фонда «Талант и успех», член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. С 2018 года сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Мне лишним будет напомнить, что кандидатура Елена Шмелева в свое время бурно обсуждалась в СМИ в качестве претендента на пост министра просвещения наравне с Ольгой Васильевой, которая де-факто руководит министерством сегодня. 28 мая Казанский федеральный университет посетила руководитель образовательного фонда «Талант и успех» сопредседатель Общественного народного фронта Елена Шмилева. Вместе с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым она посетила IT-лицей Казанского федерального университета. В ходе визита в гости были продемонстрированы возможности лицейского технопарка. После небольшой экскурсии в лицее состоялась встреча с участниками проекта «Сириус» разных лет. Сегодня обговорим, как будет интегрирован наш федеральный Казанский университет, чем мы должны заниматься для того, чтобы поддержать тех, те таланты, которые формируются сегодня в целом нашей стране, ну и в Татарстане в частности. То есть что дальше? Сириус, университет и чем дальше заниматься? Мы сегодня разрабатываем проект вместе с Министерством образования и науки Российской Федерации, вместе с Министерством экономики, экономики развития Российской Федерации – и здесь будет создаваться научно-образовательный центр. В завершении дня, насыщенного обсуждением системы работы с одаренными и талантливыми детьми, состоялось заседание регионального отделения Общественного народного фронта в Республике Татарстан. Встреча прошла под председательством Елены Шмелевой сопредседателя Центрального и Регионального штаба Общественного народного фронта и ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Прежде всего, в рамках визита Елены Шмелевой состоялось писание соглашения о создании регионального центра Сириус в Республике Татарстан. Ректор КФУ предложил сконцентрироваться. Усилия новой структуры вокруг приоритетных направлений, развиваемых университетом медицины, новых материалов, беспилотных систем, химической и нефтяной промышленности, IT и, конечно же, блока гуманитарных наук, центром которого является педагогика. Было целесообразно, бы если мы некоторые проекты, которые вы реализуете на площадке Сибирсу, может быть, на площадке уже здесь. В центре... Весь день был посвящен обсуждению стратегии Татарстана в области работы с одаренными детьми, а также системы образования в целом. Интерес к профессии педагога возрождается. Об этом говорят коллеги, о том интересе к программам и о том количестве желающих пройти по ним обучение. Второй вывод нам надо развивать, и об этом мы тоже говорили, совместно такую научно-исследовательскую педагогическую магистратуру. Нам нужны молодые исследователи, которые будут как раз то, вот о чем вы говорили, новые образовательные форматы описывать, применять, тиражировать и приезжать работать как раз в республиканский центр, в региональные центры, в сам Сириус. В рамках визита был отдельно отмечен опыт Казанского университета и его лицеев в вопросе создания междисциплинарной системы по работе с одаренными школьниками и студентами. Кроме того, высоко оценена роль Института психологии и образования КФУ. Таким образом, у Татарстана имеются все элементы, необходимые для тиражирования опыта «Сириус» в республике.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 но, по большому счету, такого четкого понимания на стране, как будут защищаться промышленные интернет вещи не имеется. То есть это тоже пока в общем, такая тема, требующая исследований. И, как мне кажется, тоже значит, область, где мы могли бы с университетом поработать.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 Которые ведутся в КФУ. Я не предполагала, что такой широкий фронт. И мы сразу наметили возможную кооперацию по нескольким направлениям. Mm -hmm. Это и направление каких-то научных исследований, и, возможно, образовательное направление именно по обучению студентов. Мы делаем практический курс по информационной безопасности для практиков, и он вполне может вписаться в программу вуза для старших. Студентов. Результатом встречи было принято решение сформировать рабочие группы и организовать дополнительную встречу профильных специалистов. Ректор КФУ предложил создать именной научно-образовательный центр, объединяющий все профильные институты и проекты, представляющие значение для компании. Приоритетные вопросы развития фармацевтической отрасли России обсуждались на уровне президента Татарстана Рустама Миниханова. Во встрече приняли участие представители Министерства промышленности России, а также ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Надо сказать, что наиболее актуальной темой является создание препаратов в области терапии онкологических заболеваний. Рак становится причиной каждой шестой смерти в мире и одной из самой высокой в России, в том числе в Приволжском федеральном округе. Казанский федеральный университет имеет определенные успехи в этом направлении. Еще в апреле практически все федеральные СМИ сообщили новость о серьезном прорыве ученых Казанского федерального университета в области терапии онкологических заболеваний. Группа ученых под руководством директора научно-образовательного центра фармацевтика Казанского федерального университета Юрия Штырлина создала препарат, повышающий эффективность терапии рака. Приоритетные вопросы развития фармацевтической отрасли обсуждали 27 мая в кабинете министров Республики Татарстан с участием президента Татарстана Рустам Миниханова. Во встрече приняли участие директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли России Алексей Алехин, а также представители Министерства ведомства Республики Татарстан. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров также принял участие в обсуждении. Спрос на лекарственные препараты российского производства растет. Сегодня уже доля российских препаратов в составляет больше 30%, а в покупках это 60%. Больше, чем каждая вторая упаковка в Российской Федерации препарата российского производства. Наиболее актуальной темой в области разработки лекарственных средств является создание лекарства от онкозаболеваний. Рак становится причиной каждой шестой смерти в мире, одной из самых высоких в стране и в Приволжском федеральном округе. Казанский федеральный университет работает в этом направлении весьма интенсивно и получил уже первые результаты. Группа ученых под руководством директора научно-образовательного центра КФУ «Фармацевтика» Юрия Штырлина создала препарат, повышающий эффективность терапии рака. Исследовательская работа проходила на базе научно-образовательного центра фармацевтики университета ИАУ. Татхим Фарм препараты. Препарат прошел испытания на животных и сейчас предстоят клинические испытания. Планируется запуск препаратов производства в 2024 году. На совете директоров УАО Татхим Инвест Холдинг 23 мая Юрий Штырлин представил концепцию разработки лекарственных средств в Казанском федеральном университете. В 2011 году в рамках ФЦП Фарма 2020 в КФУ начал свою работу НОЦ Фармацевтики и уже к 2020 году университету удастся ввести в эксплуатацию опытное производство. Создан портфель уникальных инновационных лекарственных препаратов. Лучшие из них уже входят в клиническую фазу исследований.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 Женевская выставка – это крупнейшая, крупнейшая в мире выставка, вот форум подобного рода, где представляются изобретения. Много национальных делегаций, разработки и патенты мирового уровня, высокотехнологичные изобретения. Но вот это, это Женевский международный салон инноваций. Действительно, впервые Казанский федеральный выехал и представил две своих лидирующих разработки лекарственные кандидаты – противовоспарительные и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 Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета выиграл Грант Британского совета для проведения молодежной школы конференции по геномике в Ноттингемском университете. КФУ совместно с Нотингенским университетом выиграл грант Британского совета для проведения молодежной школы конференции, посвященной современным проблемам геномики. Мероприятие направлено на повышение конкурентоспособности университета в программе 510. Казанский федеральный университет является участником программы повышения конкурент, конкурентоспособности, так называемой программы 5.100. И безусловно, все наши активности, все наши взаимодействия с зарубежными коллегами, они безусловно выстраиваются в рамках этой программы. Тем более, что Нотингемский университет является уже университетом, который входит в топ-100 мировых рейтингов. Стоит отметить, что Казанский федеральный университет уже давно сотрудничает с Нотингемским университетом. В Великобритании в области генных и клеточных технологий. Так, например, созданная учеными КФУ и Ноттингемским университетом генная терапия привела к полному восстановлению травмированной лошади Афродиты всего за два месяца. Новость получила широкий резонанс в англоязычных и русских СМИ. Результаты исследования с экспертными оценками опубликовали такие издания, как Daily Mail, The Telegraph, USA Weekly и другие. Мы ведем сотрудничество сразу в нескольких направлениях. Во-первых, ну, самая первая тематика – это в области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 периферической, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, других патологий. Но те разработки, которые мы делаем для человека, они транслируются и на ветеринарию. И таким образом мы создали отдельно линейку препаратов для ветеринарного применения. И совместно с коллегами из Мутингемского университета ведем исследования, публикуемся в ведущих зарубежных изданиях Про нас даже написал Daily Mail и до Телеграф ведущие СМИ Великобритании. Сама же школа UK Russia Genome Workshop 2019 пройдет с 16 по 18 сентября в Великобритании в городе Ноттингем. Конференция пройдет в сентябре в Ноттингем, Великобритании. Наверное, слышали это там, где как раз Робин Гуд. Промышлял и помогал бедным, такой знаменитый исторический город. Но и в этом университете проводятся очень хорошие исследования в области, в том числе, биомедицины. Вообще на Тенгемский университет входит сотню лучших университетов в мире и также в сотню лучших университетов в мире по фармакологии и фармации, по биомедицине, наукам о жизни, ветеринарии. Так что это очень серьезный партнер для Казанского университета. На основе открытого конкурса комиссия отберет лучшие кандидатуры, которые получат финансовую поддержку. В размере 770 фунтов стерлингов участие в школе смогут принять 23 молодых ученых из России. Как сорганизатор мероприятия КФУ отправят 5 молодых исследователей. С стороны России будет поддержано 23 заявки, со стороны Британии –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 проректор по медицинской деятельности Андрей Павлович Киясов и один из наших ведущих приглашенных ученых, наш бывший выпускник Олег Бусев, который сейчас работает в рекене в Японии. От Казанского университета будет пять поддержанных заявок финансово, но будет еще несколько человек, которые поедут с оплатой из собственных грантов». Подробной информации о конференции можно ознакомиться на официальном сайте. Казанский императорский университет был образован в 1804 году. В этом году исполняется 215 лет Казанскому федеральному университету. 2019 год в Казанском федеральном университете объявлен годом великого ученого, астронома Ивана Симонова, первооткрывателя Антарктиды и ректора Казанского университета. А вот персона Михаила Магнитского, попечителя в то время Казанского университета, противоречивая и даже весьма зловещие временами, сыграла немалую роль в судьбе как Ивана Симонова, так и Казанского университета в целом. Свои оригинальные, весьма небесспорные соображения по этому поводу вам изложит наш коллега Рустам Вафин. На этой неделе совершенно неотмеченная и даже незамеченная оказалась эпохальная дата в истории Казанского университета. По сути, дата его второго рождения. В эти дни, ровно 200 лет назад, император Александр I окончательно отклонил предложение об упразднении Казанского университета, поданного по итогам знаменитой ревизии Михаила Магнитского. 8 июня 1819 года указом монарха Михаил Магницкий был назначен попечителем Казанского учебного округа и получил широкие полномочия по исправлению выявленных в ходе ревизии недостатков и злоупотреблений. Так началась новая эпоха в истории Казанского университета, эпоха Магнитского. Она была короткой, всего 7 лет на какой глубокий она оставила след. В общественном сознании эту эпоху принято считать временем разгрома Казанского университета. Был якобы в центре Казани храм науки, центр свободомыслия и научных изысканий искреннего товарищества и дружбы. И тут пришел ярый реакционер господин Магнитский поувольнял лучших профессоров, превратил университет в подобие линейного батальона. Собственно, это мнение было окончательно и бесповоротно закреплено в знаменитом стихотворении Евгения Евтушенко «Казанский университет», после которого сомневаться в, разрушительной деятельности, в разрушительности деяния Магнитского стало просто неприличным. Проблема же, однако, в том, что в общественном сознании смешались две разные эпохи. Золотой век Казанского университета, разрушение которого вменяют в вину Михаилу Магнитскому, случился не до, а после эпохи Магнитского. А что было в Казанском университете до Магнитского, что разрушил Михаил Леонтьевич в пору своего попетительства? Ответ на этот вопрос можно поискать в данных той самой ревизии. Вот, например, выдержка из ревизии. Из студентов приема 1816 года реально не по отчетам, в университете училось всего трое. Прием 1817 года тоже трое, при этом Преподавательский штат Казанского университета на момент ревизии из 40 человек, плюс университет содержал довольно большой штат чиновников и младших служащих, еще 78 человек. За 14 лет своего существования на... из, стенах... из стен университета вышло всего 43 выпускника. Обучение каждого обошлось государству в сумму 40 тысяч рублей, фантастическую сумму по тем временам. А вот как описывает ревизия состояния анатомического театра университета. Изба с печью, где хранились обглотанные крысами человеческие кости, скелет четвероногого петуха и двух уток. В чанах три года размачивались три мужских и два женских тела. Один медведь и одна лошадь. Кстати, впоследствии первым деянием Магнитского в роли попечителя было захоронение этих трупов. Кабинет естественной истории содержал, содержал в неописанном виде коллекцию чучел, собрание раковин минералов. Экспонаты разрушались от моли пыли и пыли, забвения. Ботанический сад вследствие неудачного для него места неплодородных почв, почв и общего неухода пребывал в запустении. Педагогический институт при Казанском университете на момент ревизии существовал лишь в лице двух студентов, директора и двух магистров. Занятий в нем не проводилось. Хирургический институт и институт повивальных искусств существовал лишь на отчетах. Обратили внимание ревизоры на нравы, царившие в студенческой среде. Обычными пороками считались... Пропуска занятий, беспорядок в спальнях, взрывы хлопушек, поджоги фейерверков, пьянство, конфликта с ночной городской стражей, электрами. Более серьезными прегрешениями были покушения на преподавателей, привод в спальне, спальные комнаты женщин и садомия. Преподаватели, пытавшихся навести порядок в кампусах, били. Впрочем, Магнитский отмечает и положительные примеры. Так, в своем отчете он хвалит клинико-терапевтический институт, который стараниями профессора Карла Фукса, Карла Фукса содержался в образцовом порядке с чистым бельем, медикаментами, расписанием процедур. Удивительно точные оценки дал Магнитский и профессорско преподавательскому составу. Так, молодого Лобачевского он обозначил как человека, отлично знающего, а астронома Симонова охарактеризовал подающий самую большую надежду на, ближайшее, на будущее время. Кстати, в тексте ревизионного отчета на высочайшее имя Магнитский обозначил меры, которые были бы целесообразны для внедрения в университете дальнейшего развития. Среди этих мер основание медико-хирургического института с анатомическим театром, больницы и ветеринарным отделением, создание института восточных языков и даже создание татарского училища. На момент знаменитой ревизии Казанский университет считался слабейшим среди российских университетов. Тем удивительно, что всего через Пару десятилетий он превратился в ведущего у страны, в эту пару десятилетий укладывается эпоха Магнитского. Не такая однозначная эпоха, как сегодня принято считать. В конце концов, знаменитый ученый Лобачевский и Симонов, будущий великий ректор Казанского университета, были любимчиками и протеже этого самого ужасного Магнитского, для судьбы каждый из которых он много сделал. Да, и знаменитый белоколонный комплекс здания храм науки, заложил именно Магнитский, Михаил Леонтьевич. Итак, уважаемые телезрители, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универт ТВ». Если вы хотите посмотреть наши программы в записи, то вы можете зайти на наш сайт. А сделать это можно очень просто. Набирайте в Яндексе или Гугле студенческий телеканал «Универт ТВ» и нажимаете на ссылку. И вот вы уже находитесь на нашем сайте. Всего доброго. Вел программу Ильдар Каримов.